Ребятки, всем привет от Фишерман Хунтера. Если вы подписаны на мой канал, то вы увидите это видео. Ребятки, хочу принести свои извинения за то, что я вас не лайкаю, не смотрю, не пишу комментарии. У меня сейчас трафика, короче, нет. Через пару дней я начну это делать. Всем пока, удачи. Передай привет, Валера, всем. Короче, делаю ножни для ножика, который жена на 23 подарила. Ладно, всем пока.